Всем Привет, друзья! Хочу объявить важную информацию, а именно то, что стартовал конкурс с розыгрышем денег. Что требуется от вас для того, чтобы принять участие в конкурсе? Все весьма просто. Нужно выполнить требуемые условия в правильной форме, в противном случае будет выбран другой человек. Итак, первое, что нужно сделать, это выполнить условия на Ютубе, а именно подписаться на канал, оставить комментарий под этим видео со своими контактами, в примере из группы ВК. Затем нужно открыть свои подписки и понравившиеся видео. Как должно бы Сейчас прикреплю скриншоты. В ВК все проще. Поставить лайк посту с конкурсом и сделать его репост прикрепив на стену. Все просто. Ну а итоги мы подведем через две недели, либо если будет более 10 участников. Всем хочу пожелать удачи в конкурсе и до новых встреч.